Добрый день. Сейчас я покажу, как распределяется магнитное поле в пачке магнитов. Вот имеются магниты. Естественно, что Северный полюс. Северный полюс или южный у нас с одной стороны, южный с другой. Но Сила притяжения по полюсам максимальная. А в центре, так как это получается один магнит, имеется стенка-блок. Вот если видно, центральный магнит не является магнитом. Он не магнитит. То есть вот этот центральный магнит не магнитит. Перестал быть магнитом. Я думаю, хорошо видно. Сила на магнич... э, при магничестве по полюсам максимально. Здесь она постепенно уменьшается. И в центре, где стенка блоха, она отсутствует. То есть нет такой картинки, как рисуют в учебниках. Вот так вот. Выходит силовая линия, заходит. Нет, она выходит и заходит, выходит и заходит. Магнит утратил свойства магнита центрального, хотя является обычным магнитом. Стенка блоха. Сюда входит энергия из внешней среды. Которая не фиксирована не отлично от магнитного поля. Здесь идет эта энергия, когда заходит, то она разделяется на плюс и минус. Когда вместо входа это внешнего поля энергии никак не фиксируется. Только тем, что магнит утрачивает свои свойства магнита. То есть э, часть магнитного поля, ну как бы его разбирают по, по полюсам вот этот магнит. Еще один опыт. Вот есть пачка магнитов. Я беру вот такой фланец с динамика. Трубка с нержавейки, которая не магнитится. И в ней шарик металлический. То есть никакого магнита нет. Шарик. ферромагнитик, Вот он примагничивается. То есть сила, скажем так, сила взаимодействия довольно слабая. Ну, естественно, в центре идет отталкивание, потому что итак, к сожалению, выключается фотоаппарат. Вот два магнита. Вернее, пачка магнитов. И фланец. Динамика. нержавейка, в которой запрессован металлический шарик. Феромагнетик взаимодействует с магнитом, ну, скажем, с минимальной силой. Соответственно, какую он представляет собой там, форму и массу? В центре идет отталкивание. Теперь, если будет контакт с ферромагнетиком, то токи, которые наводятся в нем, гораздо усиливают магнитное сцепление. Вот магнит довольно большая масса, наверное, около килограмма, но может и больше. Ну вот наводится ЭДС. Деление на 10 вольт. Это 50. Два с половиной стрелка согнется. Катушка бессердечника. Пачка магнитов держится на тех поверхностных элементарных токах, которые взаимодействуют с магнитным полем и Усиливают его. Усиливают сцепление с магнитом. Вот такой интересный эффект.